Креативная квартира с ремонтом в районе Светлана. Девочки, а что это вы тут делали? Это мы посадили дерево. посадили. Как называется? Осмена. И тебя так зовут, да? А это дед Анатолий, который главный по растениям. Так как дерево это называется? Бегония. Бегония. Всем привет. Сейчас покажу вам креативную квартиру с ремонтом в районе Светлана. Помимо креативного ремонта, там еще потрясающий вид из окон. И это, кстати, один из лучших домов в районе Светлана. Сейчас поймете, почему. Нахожусь я сейчас на детской площадке данного дома. Эту всю зелень посадил дед Анатолий. Ему большущий респект. Вечером это все в подсветках. Здесь лавочка банан лимоны дедушка посадил розы это приправа кстати пальма лаврушка в общем блин реально классный дом и квартира тоже прикольная посторонним вход запрещен Территория, как вы поняли, уже закрытая везде. Видеонаблюдение на территории два дома. Дом двухподъездный. Если честно, я восхищен этим ландшафтным озеленением. Вечером здесь все в подсветках. Детям здесь просто раздолье. Да, детки, нравится вам здесь жить? Ну, смотрите, как все красиво, а. Я прям в восторге, реально. С Дальше вот этих цветов на машине заезжать нельзя. Кстати, у вас будет пульт от ворот. Заезжаете. Кто успел, тот припарковался. Никакого самозахвата. Все справедливо. Вот там ворота. Кстати, очень важный момент. Вот вы вышли из дома. Если вы свернете направо, то эта дорога приведет вас на конечную 92-го автобуса, который едет в центр Сочи. До автобусной остановки вы будете идти по абсолютно ровной дороге. И идти до автобусной остановки буквально несколько минут. А если вы свернете налево, то тоже по абсолютно ровной дороге вы придете на конечную, 44 автобуса, а здесь всего-то 150 метров. Еще рядом с домом детская и спортивная площадки. И вот она, конечная 44-го К, которая привезет вас на курортный проспект буквально за несколько минут. Этот автобус курирует только вверх-вниз, вверх-вниз. Ну и здесь же есть несколько магазинчиков. Хорошо ли, плохо ли, но лифт с магнитом. Прям образцовый подъезд, смотрите, да? Вы ждете лифт и любуетесь хорошими видами из окон. Итак, заходим в квартиру. Есть вот такой общий тамбур. И уже в тамбуре такой единый стиль. Я имею в виду такой же, как в квартире. То есть в свое время тут очень хорошо потрудился дизайнер. По всей квартире такой недешевый керамогранит. Вот такая прихожая. И смотрите, все детали, которые применялись при ремонте, они действительно ну, не просто так. На самом деле хорошо поработал дизайнер, и квартира действительно креативная. Сейчас поймете, о чем речь. Теплые полы по всей квартире. Всевозможные подсветки. Вот так это выглядит в вечернее время. Смотрите, такие элементы под дерево. Интересное решение, чтобы не скрадывать пространство. Совмещенный санузел, большой водонагреватель, модная душевая кабина, температурный режим, радио, в общем, чего здесь только нет. Вместительные угловые шкафы. Много чего помещается. кстати Даже ручки такие вот кожаные. Ну, действительно, все прям со вкусом сделано. Квартира общей площадью 30 метров. Это девятый этаж из 10. Идеальная студия по сдачу, я бы сказал. Встроенная техника, холодильник мощная машина стиральная машинка как вам такое решение диван раскладывается это тоже дизайнерская работа смотрите в этих шкафчиках тоже подсветки в общем интересно такие стены я ни разу не видел мощный кондиционер вот этот подиум монолитный. Не знаю, для чего он сделан, но он есть. Здесь тоже куча розеток, подсветок. Большой телевизор. И вид. Потрясающий вид. На море. Видно даже Дагомыс. Весь город как на ладони. И главное, этот вид... Уже ничего не перекроет вот такая креативная квартира с ремонтом в районе светлана как-то давно я показывал данную квартиру на своем канале но потом мы ее сдали в аренду она хорошо сдавалась теперь пришло время продавать кстати в аренду можно сдавать как длительно так и посуточно потому что до моря здесь реально до ближайшего пляжа который возле летнего театра 25 минут пешком, спокойным шагом. Стоимость данной квартиры 4 миллиона 200 тысяч. И это более чем адекватная стоимость. Ну что тут далеко ходить? В соседнем жилом комплексе Рио, у которого расположение значительно хуже, почти такая же стоимость без ремонта. А у нас закрытая территория, ландшафтное озеленение. Не нужно ходить. По вот таким горкам. Из дома вышли. Налево, направо, везде ровненько. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появится на ваших экранах. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Много всего любопытного в Инстаграм. Подписывайтесь. А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.